Наш кооператив предоставляет займы на приобретение или строительство жилых помещений путем безналичного перечисления денежных средств на счет заемщика. Это не наше требование, это требование действующего законодательства. В частности, об этом говорит Федеральный закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, а также постановление правительства Российской Федерации о правилах направления денежных средств на улучшение жилищных условий. И данные законодательные акты гласят о том, что средства материнского семейного капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение строительства строительство жилых помещений при условии предоставления документа, подтверждающего безналичное перечисление денежных средств, полученных по договору займа. Данное условие является обязательным для погашения займа и процентов на займ за счет средств материнского семейного капитала.